Долго ждать мы не сможем. Давай, давай, заезжай, заезжай. Все, все, заходите. Э, Я не могу выйти, дьявол. Сука, ник выдавали всю.. Блять, хай с собой Нет, слышь, Нет, нет, нет! нет. Вы ебанутые. Ладно, это достойное рифое. Блин. были не? лучше, <свист> я себе рекордирую, блядь. Класс. Кароч, ты да? Ты, блядь, можешь не ходить, когда едешь, блядь. А ягис. А это в <свист> Может, ну ты санем хуйнй заниматься. Ну ты идешь? Ебануты. Ебанутый. <свят> Ебанутый. Бля. <Блин. свят> ну вс, давай, до связи. Готовно. <свят> Один разведка выследила бандита Лас-Альмаса по прозвищу Эльзориатор. Даю разрешение на ликвидацию. Лох. Что вы делаете можно? Нас... Знаете, я сам совсем... своего <смех> <смех> <смех> <смех> Дагестанский квадроцикл Не знаю с ним. Блядь, а не управляем Ай, блядь, плохо мне как Что делать то будем? Понял, иду тебя спасать. Не, у меня приступ А у тебя есть Я нашел. Давай, нормально <смех> ящик брайд берем <смех> а вывен зен из строя